Всем привет, вы на канале игры я решил пройти 5 карт в Банни Хопи, итак, давайте начнем, первая карта у нас тренер Так, друзья, давайте проходим Так, мы уже практически половину карты прошли Так, проходим, друзья, прыгаем вот так вот Так, у нас пока что все отлично получается Так, все, мы уже половину карты прошли Теперь еще одну половину проходим Вот так вот прыгаем, отлично, друзья Прыгаем, прыгаем. Так, вот здесь отпрыгаем. Мы уже почти прошли эту карту. Так, друзья, теперь здесь вот прыгаем. Вот. Прыгаем, друзья, вот так вот. А вы не забывайте ставить лайки. И тем временем мы уже прошли эту карту. Так, у нас вторая карта. Под названием Speed. Так, давайте начинаем ее проходить. Здесь зеленые блоки такие. Эту карту довольно просто пройти можно. Так, друзья, проходим. Так, половину карты уже практически прошел. Так, прыгаем вот так вот. Прыгаем, друзья, прыгаем. Лично у нас пока что все получается. Мы даже с первой попытки пройдем эту карту. Прыгаем, друзья, вот так вот. Давайте прыгаем вот так вот. Отлично у нас получается пока что. Так, сейчас мы пойдем в синий портал. Там нужно еще прыгнуть. попрыгать. Вот, и сейчас мы уже пройдем карту. Так, здесь сейчас будет сложно. Здесь маленькие блоки. Давайте сейчас вот так вот разводим все прыгаем. Отлично, ребята, мы уже прошли эту карту. Теперь у нас третья карта под названием файл. Проходим я, друзья, вот так вот. Прыгаем. Это моя практически самая любимая карта. Проходим, друзья, вот так вот. Проходим. Так, мы уже практически до чек-поинта дошли. Чуть-чуть осталось, друзья. Все, мы уже дошли до чек-поинта, теперь здесь проходим. Проходим, друзья. Половину карты мы уже прошли, теперь вторую половину проходим. Так, проходим, друзья. Так вот, проходим. Может даже еще из первой попытки пройдем эту карту. Так, проходим, пока что у нас все отлично получается. Так, здесь нужно разогнаться, мы допрыгнули, это отлично. Так, здесь маленький блоки, и мы прошли эту карту. Следующая карта. Под названием Easy, это у нас четвертая карта. Предпоследняя карта. Так, друзья, проходим эту карту. Уже доходим почти до чек -поинта. Проходим, друзья, вот так вот. Все, мы уже практически дошли до чекпоинта. Все, дошли. Так, друзья, теперь доходим сюда вот, прыгаем вот так вот. Сейчас здесь еще будет м -м, портал. Там будут маленькие блоки. Так, прыгаем вот так вот. Отлично, друзья, прыгаем. Так вот, заходим в портал. Здесь у нас маленькие блоки. Это самое тяжелое. Но надеюсь, я это пройду даже с первой попытки. Так, проходим. Пока что у нас все хорошо получается. Пока что мы еще не падаем. Так, друзья, давайте проходим. Так, нам еще чуть-чуть осталось пройти эту карту. Давайте сейчас сюда вот, сюда вот прыгаем, теперь вот сюда вот. И вот сюда вот. Отлично, друзья. Нам еще чуть-чуть осталось эту карту и мы пройдем. Так, вот сюда вот прыгаем, вот сюда вот. Последний маленький блок. Теперь она большие Прыгаем. Так, друзья, теперь опять маленькие. Два маленьких, большой, большой и три маленькие. сейчас будет. Пока здесь пропасть огромная, главное не упасть, друзья. Так, все, мы прошли эту карту. У нас последняя, пятая карта. И эта карта под названием Jump Out. Проходим ее. Красивая карта такая. Так, надеюсь, я тоже с первой попытки пройду. Так, друзья, проходим. Пока что у нас все хорошо получается. Проходим, друзья. Лично. Отлично. Так, проходим. Так, друзья, проходим. Я уже по практически половину карты прошел. Мне эта карта очень нравится. Так, друзья, здесь проходим. Главное здесь не упасть сейчас. Так, все, не упали. Отлично, друзья. Так, теперь здесь нужно прыгать. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Отлично, друзья, у нас получается. Так, я чуть не упал. Даже. Так, теперь здесь нужно прыгнуть. Стекло. Прыгнули, отлично, друзья. Теперь здесь прыгаем. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Так, друзья, стоим вот так вот. Теперь здесь нужно пройти. Здесь довольно легко. Теперь здесь все. А мы уже практически половину карты прошли. Так, друзья, проходим здесь. Все, мы уже половину карты прошли. Теперь здесь проходим. Проходим, друзья. Так, прыгаем, прыгаем. Здесь получится, здесь пройти даже с первой попытки. Проходим, друзья. Проходим, проходим. Надеюсь, получится. Друзья, давайте осторожно проходим эту карту. Давайте, друзья. Если у меня получится, так давайте. Здесь аккуратно нужно. Так, все, я допрыгну. Отлично, друзья. Все, я прошел эту последнюю карту с первой попытки. Ну а все, спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами, как всегда, Андрей, всем удачи, всем пока!